Всем привет, друзья! Я наконец возвращаюсь в рабочее русло. У меня сейчас есть два заказа на блокноты. Точнее один заказ на два блокнота. Они будут идентичные, но разных цветов. И я немножко изменю подвесы и ну, разные хлястики сделаем, скажем так. Такого льва я буду теснить. Я что-то вспомнила, что я давно не показывала теснение холодное коже растительного дубления и заодно покажу все этапы прокраски и так далее но сейчас мы начнем с самого главного это теснение и подготовка к нему и так я уже раскроила наши детали это блокноты будут на кольцах 4 кольца будет вырезала уже хлястики Которые будут закрываться на кабурные кнопки. И сейчас мы откладываем, выбираем поверхность, на которой будем теснить. Нам нужно мочить водой, дать немножко впитаться и будем переводить наш рисунок. Я буду мочить из парализатора. Дать немножко впитаться. В воде и буквально несколько секунд и кожа готова к тому, чтобы на нее переводить рисунок чтобы было удобнее позиционировать, я распечатала уже практически размер и размер, нам нужно вырезать сейчас нужный размер и так легче будет прикладывать переклачу его скотчу малярным, все, так будет удобнее снизу его только придерживать и смотреть, чтобы никуда ничего не уехало, ну и теперь Нажимая, просто перевожу, как через копирку. Аккуратно поднимаем, смотрим, все ли у нас отпечаталось. Как вы видите, рисунок утопает достаточно хорошо. Все, наши два льва готовы к прорезанию. Берем поворотный нож. У них есть такие сменные лезвия. Мне нравится такой. Есть пошире, есть еще поуже, но мне сподручнее именно такая длина. Но для начала нам нужно его немножко подправить. Правлю я на пасте ГОЭ, намазанной на смешанной с машинным маслом и намазанной на кожу. После этого обязательно лезвие протираем салфеткой, чтобы на нем не осталось паст. Вертикально нож, входим в кожу. Не нужно сильно давить, чтобы не прорезать ее до дна. Просто ведем. Из-за того, что он поворотный, маневрировать таким ножом очень удобно. И он спокойно делает повороты. Аккуратно, не спеша, прорезаем по нашим линиям. Вот, прорезали. Теперь нужно хорошенько намочить и оставить на минут 20-полчасика, чтобы вода получше впиталась, но не высохла. И тем не менее, в коже было достаточно жидкости, чтобы теснение было ярче и глубже. И там же и удерживалось. Сейчас, пока у нас влага впитывается, покажу свою сокровищницу. Здесь много разных штампов, включая и японские и обычно китайские, дешевые. Самый мой любимый для фона, для выделения рисунка, это B802. У них у каждого есть номера. Вот. И поэтому их легко находить, если вы ищете какой-то определенный. У них у каждого вида есть свой номер. И работать, значит, будем пока вот этим. И для маленьких мест есть поменьше. Если прошло какое-то время можно приступать к теснению чтобы сильно не креметь я использую такую каучуковую киянку и сейчас начнем утапливать кожу по контуру Можете видеть, он штамп утапливает кожу и оставляет текстуру. Ну что, первого оттеснила. Еще большего объема будем добиваться уже окраса. А сейчас оставляю сохнуть до полного высыхания. Высохло наше теснение, теперь нам нужно защитить этот рисунок, чтобы краска, а именно это будет античная паста не прокрасил нашу морду льва можно это делать любым акриловым лаком я вот буду использовать такой но на самом деле не важно чем вы будете закрывать можно и ангелусом можно каким-то финишем в общем я использую у меня кончился ангелус но сейчас сделаю то же самое просто лаком берем тонкую кисть и закрашиваем Желательно, не залезая на фон. Так, ну что, я покрыла лаком. Теперь оставляем на несколько часов просыхать, чтобы лак как следует схватился и не пропустил краску. Я готова к покраске. Но для начала нужно подготовить наши детали. Поставить подпись мою на заднюю сторону блокнотов. Фаску с самих обложек я снимать не буду, пока не покрашу, потому что от краски кожа тоже деформируется, как от теснения Если можете здесь заметить, небольшой корыто появилось от того, что я выбила рисунок. Вот, я это срежу по прямой. Поэтому мне еще нужно будет подогнать немножко размеры, только после покраски, когда все высохнет и кожа уже точно не будет ни растягиваться, ни сжиматься. Я все это срежу, сниму фаску, покрашу врез и, в общем-то, будет практически все готово. Карандашиком наметила и поворотным ножом сейчас прорежу, чтобы... Античный гель, когда я буду прокрашивать, он туда попал, и она просто стала темнее. Все, эти детали пока откладываем. Теперь снимаем фаску. Теперь можно приступать к покраске. Один лев у меня будет коричневый, второй рыжий. Перед покраской поверхность можно немножко смочить. Так же как и губку. И вращательными движениями втираем гель. Теперь нам нужно убрать излишки. Для этого берем салфетку, смачиваем ее водой и лишнее просто вытираем. И теперь нам осталось покрасить обратную сторону и все наши детальки. Наша краска высохла, теперь нужно чтобы изображение не было таким плоским, нужно оттенить еще некоторые прядки шерсти и также затенить некоторые моменты на морде. Немножко оттенили и дальше будем работать с аэрографом. Ну что, продолжаем красить львов. Вот я залила красочку. Краска для кожи, разбавленная водичкой. Сейчас буду проходиться по краешкам, делать их темнее. И заходить на некоторые прятки шерсти. Вот такой получился лев. Оставляем сохнуть. Мне осталось сделать отверстие под кольца. Я беру обложку от уже имеющегося блокнота. Берем пробойник. На отверстие у меня здесь, я совсем забыла, что у меня здесь не два кольца будет, а четыре, поэтому нам нужно взять листик из блокнота. Нужно покрасить урез и заполировать его. Красить буду с помощью обычной ватной палочки. Урезы покрасили, теперь нам нужно их заполировать. Полировать я буду порошком, который называется СМС. По составу он похож на клей для обоев достаточно взять небольшое количество воды и совсем чуть-чуть этого порошка вот. и размешать до консистенции жидкого киселя и теперь кисточкой просто наносим на урез а заполировать будем у меня был вот такой сликер я его отпилила вклеила туда держатель для дремеля и теперь он у меня механический хотя продаются специальные тоже с такой с таким штекером но я вот вышла из положения таким образом вот как вы можете видеть разницу между заполированным краем и нет. Здесь такой гладкий, блестящий, приятный на ощупь. Так, ну что, я сделала разметку для пришивания хлястиков. И сейчас будем их приклеивать. Приклеивать буду на латексный клей. Вот он я не скажу, что он прям на отрыв не оторвет, но для прошивки подходит. Нанесла, да, немного впитаться. Ну и все, что осталось, это как следует прижать. Ну, а теперь осталось это дело пришить, пришить буду сидельным швом. Ну что, осталось совсем чуть-чуть. Сейчас оденем кольца. Кольца вручную со старины. Выглядят так старинные блоки. Я еще добавлю, он будет потолще, не такой узенький. Я сейчас одела кольца для того, чтобы сделать разметку для кабурной кнопки. Один готов. Сейчас сделаю то же самое со вторым. Ну и как завершение осталось это все покрыть лаком. Ну что, все покрыла я лаком, финишем. Получились вот такие два блокнота с теснением. Добавила подвесы, вот кожа скрипит, В общем, на ощупь очень приятная. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч, пока!